Друзья, всем привет! Всем привет! И сегодня мы на авторынке Зеленый Угол пройдем, посмотрим цены, что происходит в связи с подорожанием э, иностранной валюты и удешевлением рубля. Э, цены, естественно, поднимаются, и куда-никуда от этого не денешься. И поднимаются не просто, вот поднял там неделю назад или там, а поднимаются, прям звонишь. А через 15 минут цена уже на 50 тысяч больше. И продавец ни в какую говорит, вот сброшу 10 тысяч и все. Поэтому сейчас посмотрим, что сколько стоит. И то, если 10 тысяч сбрасывают, это хорошо. Вот. Ну и, короче говоря, пройдем, посмотрим по наличию автомобилей, что, что сколько стоит. Ребят, и еще в связи вот с этой нехорошей вещью, которая происходит во всем мире, возможно, что мы на недельку... Прекратим осмотр машину. Но мы пока это решим уже вот на днях. Будет это или нет. Вот, ну а сейчас пойдем смотреть, что продается. Вот. И встречает нас Subaru Forester. Уже в рестайле. Он такой, такого какого-то, знаете, графитового цвета. 148 лошадиных сил почему 148 лошадиных сил а в птс смотрите автомобиль идет turbo turbo но растаможен он как 148 лошадиных сил если бы э, растомаживался он по полной то в птс было бы указано 280 лошадиных сил ну там ребят налог конечно такой неплохой тысяч наверное, 40 45 э, в год рядом встречает нас subaru outback в белом цвете фары линзовые брейк комплектация x-brake автомобиль 2016 года объем двигателя 2,5 литра ну пошлина поверьте не хило на 2 и 5 литра у него установлены японские дуги японские рейлинги он с люком шикарная родное субаровская литье бесключевой доступ в автомобиль такой прям прям модненький аутбэк стоит за 1 миллион 600 тысяч рублей автомобиль у нас закрыт а рядом стоит серви 2016 год 4 воды 2 и 4 тоже пошли на нехилая 1 миллион пятьсот девяносто семь тысяч рублей а стоит последняя модель subaru forester давайте их немного сравним да? цвет у него такой клёвый коричневый вот стоит последняя модель а вот стоит предпоследний дори стайл Итак, этот Subaru forester он у нас идет 2018 года. Ну, 2018 год идет непроходной, то есть нужно внимательно смотреть, что с автомобилем с этим происходит. Тоже он закрыт, конечно, субарик, он изменился, он изменился внешне, он изменился внутри. У него идут изменения по подвеске. Комплектация E Boxer. Тоже шикарное, родное, субаровская литье кстати у них добавилась подушка безопасности Вот а, в этом месте это в случае наезда на пассажира в общем она раскрывается рядом с subaru forester у нас стоит а, наипопулярнейший минивэн это honda freed spike гибридная версия 2012 год максимальная комплектация а, цена не указана. А подскажите сколько стоит spike у вас 695 а если по старой цене сколько он будет стоить 660 Ну видите плюс плюс 30 тысяч рублей к автомобилю друзья toyota wish 4 в.д. шестнадцатый год стоит 937 тысяч продавец продавал такую же машину вот именно который сейчас этого виша продает неделю назад еще продалась за 8 сколько? 3 да, на, за три недели назад 870 тысяч она стоила. Вот сейчас цена 937 тысяч. И тут никто ничего не может сделать в плане того, что машина покупается в йенах, а пошлина выплачивается в евро. Поэтому цена хочешь не хочешь. Вот получается, насколько там пошлина вырастает на полторашечку? 50 -60. На 50-60 тысяч пошлина она вырастает. Ну естественно и продавцы эти цены поднимают. Что будет завтра или через неделю, пока никто ничего не знает. Это уже у нас ä, Toyota Passes 16 год. Объем двигателя 1 литр. 4 ВД. Такой молочный цвет. Но ну, это что-то между кейкаром, кейкаром и полноценным автомобилем. Объем двигателя, напоминаю, 1 литр так Toyota пробокс 595 тысяч рублей 2015 год 4 в.д. полтора литра пробоксы с оксиды если раньше были автомобили которые 4 в.д. они шли на автоматах то теперь все автомобили абсолютно все идут на вариаторной коробке передач Toyota портем красный цвет салончик светлый с оранжевыми вставочками пятнадцатый год объем двигателя 1 и 3 литра 512 тысяч рублей nissan жук ну, я называю это такой знаете полукроссовер. кроссовер й год черный цвет полтора литра 700 знаете ребят тут не понять, либо 729 либо 799 тысяч рублей указано то что имеется торг полноценный гибрид toyota prius синий цвет а, рестайл сонары повторители видите зеркала у него заднего вида окрашены в серый цвет по низу тоже идет накладка серого цвета слайба приус 14 год салон кожаный 797 тысяч рублей время 10 утра ну вот первый покупатель уже выезжает приобрели honda shuttle далее значит у нас стоит toyota voxy 2 литра рестайл 4 в.д. радар датчик при столкновении жирная комплектация 2 печки электро дверь ксенон литье 1 миллион 350 тысяч рублей такие автомобили есть гибридом исполнении если это идет гибрид но вовсе то объем двигателей у них идет 1 и 8 литра вот смотрели порт вот он стоит приветствую вот он стоит toyota sp 2014 год полтора литра 580 тысяч рублей subaru forester ну это SG же 5 кузов даже до рестайла 2013 год 1 миллион сто пятьдесят пять тысяч рублей вишня такой бордовый цвет тоже 2013 год с к комплектация неплохая 4 балла 1 миллион двести тысяч рублей toyota rush toyota rush тайхацию Бего. не понимаю за что <с. <с. <с.> Но цена 745 тысяч рублей Как бы дороговато да за за полторашечку реально дороговато Honda Кейкарчик стоит эндбокс. 2016 года 380 тысяч рублей. Боковые двери идут сдвижные. Toyota Aqua Spike стоит. Ну, к ним мы сейчас вернемся. Вот у нас есть сцена еще. Toyota Prius Alpha. Вот, кстати, вчера, по-моему, кто-то звонил, интересовался по альфам. вот тринадцатый год, 857 тысяч рублей стоит данный автомобиль honda fit shuttle 12 год максимальная комплектация ну, я так понимаю там турист кожаные вставки 610 тысяч рублей он на литье да я оказался прав на стеклышках климат-контроль 610 тысяч рядом стоит у нас toyota aqua в белом цвете ребята вот с аквами сейчас проблема идет у нас поиск аква у человека 650 тысяч вот не можем ему подобрать Пробег 105 тысяч А3А3. Ну, в принципе, вариант неплохой. Стоит данный автомобиль 660 тысяч рублей. Это у нас уже идет Toyota Corolla Fielders за 780 тысяч рублей. 4 балла. 4 балла. Ну, знаете, знаю продавца. Знаю продавца. Вот этих автомобилей. Кстати, он. А ну да, он на климате, он гибрид. А здесь аукционные листы продавца настоящие еще один приус альфа белый перламутровый цвет без ключевой доступ мультируль все закрыто все закрыто 857 тысяч рублей зашли на очередную стоянку авторынка ну, давайте посмотрим по наличию автомобилей да безусловно автомобилей стало меньше допустим вторые ряды да вот есть такая седина ладно вернемся к ценам honda fit гибрид l комплектация комплектация это неплохая 630 тысяч рублей Коробка передач здесь установлен робот это у нас honda везель нет ребята это не honda везель honda везель у нас идет полтора литра это honda hrv 1 миллион тридцать тысяч рублей Ну это то же самое что что и везель видите honda hrv Сузуки Хаслер. Зеленый цвет, крыша белая. Цена у нас на автомобиле не указана. Пойдемте искать цены. Поджера Мини тоже ценника нету. Тойота Виш. Цена нету. X-Hype комплектация. А вот неплохой стоит Honda Fritz bike с панорамной крышей. Салон кожаный. Не кожаная, а с кожаными вставками. Мультируль. Климат-контроль. Родное литье. 2013 год стоимостью 705 тысяч рублей ну, вот допустим 705 тысяч рублей для такой комплектации 13 год я не могу сказать что это дорого продавца нету то есть мы узнать не можем сейчас какая-то цена новая или старая вот а, пока ходим пока ходим кстати вот несколько дней у нас так тепло было сейчас вот уже видите разделились там в кроссовках в штанах спортивных похолодало на улице напишите что вы думаете по поводу ситуации с вот этим вот коронавирусом как вы думаете что у нас что у нас происходит далее значит стоит nissan сирена nissan сирена тринадцатый год гибрид аукцион статистика цена 838 тысяч рублей В последнее время вот люди как-то прям не знаю как с цепи сорвались по вот этим вот сиренам Каждый день по две, по три сирены смотрим. Ну и довольно много автомобилей покупается. Делика D2, то же самое, что и Сузуки Solio. Автомобили один в один. 14 год, 500, 500. Вот тут не понять, 500 с чем-то стоит вот этот замечательный автомобиль так зашли немного дальше в глубь стоянки honda n wagon 14 год такой знаете красивый цвет turbo 465 тысяч рублей кары тоже есть раз два три четыре ну вот камеру подниму наверх я думаю видите да то что выбор автомобилей он все-таки есть здесь toyota isis хороший такой семейный минивэн четырнадцатый год вот э, некоторые путают да там автобус, voxy мы хотим мини минивэн вот Вокси, Нохи, это идет это идет микроавтобус а вот isis wish это идет минивэн вот пожалуйста isis за 948 тысяч рублей это минивэн три ряда сидений двигателя 18 и вот пожалуйста идет э, toyota voxy но Двухлитровый 2013 год, 4 ВД, 1 миллион шестьдесят пять тысяч рублей. Вот даже, смотрите, ребят, вот они рядом стоят. Вот стоит микроавтобус, вот стоит минивен. Вот этот Изис, 2012 год, 1.8, 4 ВД, 850 тысяч рублей. Встает опасая уже свежий кузов, 16-й год, 4 воды, климат контроль 535 тысяч рублей toyota wish 18 829 тысяч рублей вот на данный момент ходим еще выбираем nissan ноут есть у нас пару вариантов пару вариантов для нашего подписчика но хочется найти хочется хочется найти самый лучший автомобиль 16 год 529 тысяч рублей toyota corolla fielder Airstyle. Вот смотрите, филдер аксио они практически одинаковые да только филдер это идет у нас универсал а аксио это идет седан Стоимость Аксио 709 тысяч рублей. 4 ВД 4,5 балла. Стоимость Филдера 726 тысяч рублей. Ну давайте по задней части я покажу. Кстати, вот, вот эти автомобили можно действительно назвать такими а, народными автомобилями. А, Довольно-таки комфортабельные. И не особо, я вам скажу, они идут у нас дорогие. Еще один ноут. Ну это уже, ребят, 17 год. Рестайлинг, там салончик другой. Кузов другой 4ВД 614 тысяч рублей. Ну это, друзья, уже король минивэнов стоит. 16 год 2,5 4ВД Toyota fire Просто огромнейший, шикарнейший автомобиль 2 миллиона 239 тысяч рублей. Пробег на автомобиле 885. Светлый салон toyota land cruiser prado тоже легендарный японский автомобиль а, дизель 2.8, естественно 4 воды 2 миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч то есть а, такие премиум автомобили дорогие тоже есть на рынке вплоть до лексуса но Lexus по-моему стоит пробежим давайте по праздником пробежимся 14 год 2.7 4 воды 2 миллиона триста двадцать девять тысяч рублей 15 год 2.7 тоже 2 миллиона триста двадцать девять рублей а, lexus левый руль 46 пробежный 1 миллион восемьсот тридцать девять тысяч рублей а, вот у нас стояночка да вот здесь конечно автомобили подроскупили новых завозов пока пока нет да вот можете просто прикинуть сколько автомобилей а, кстати обещали запустить дрон дрон а, дрон взяли попытаемся запустить посмотреть на авторынок сверху, если позволит погода. То есть, ну, посмотрите, да, туман, вот уже сколько, где-то пол-одиннадцатого. Сейчас, если туман у нас рассеется, то обязательно запустим дрон, полетаем, посмотрим на вторых зеленый угол. Угол с высоты птичьего полета. Итак, но вот 17 год, 4 воды, 599 тысяч рублей. Серый цвет. Следующий белый цвет, 5 камер, пробег 82 тысячи стоимостью 619 тысяч рублей а, золотистый цвет тоже 4 воды тоже 17 год 76 тысяч пробег 609 тысяч рублей а, еще один шестнадцатый год 1 и 2 4 балла 61 тысяча пробег 509 тысяч рублей ноут E yeah, power тоже вот люди интересуются автомобили повезлись потихонечку нет такого да как допустим вот этих ноутов то что они там пачками стоят но тем не менее начинает появляться Итак, так семнадцатый год 1 и 2 пробег 79 тысяч семьсот тысяч рублей такой оливковый цвет он без литья на летней резине хромированные ручки камеры заднего вида на автомобиле установлена и еще один e-power черного цвета на климате это тоже идет на климате у него переключалка как и кулика идет резина под замену высая Стоимость, стоимость, стоимость, стоимость здесь не указана. Зато у нас есть аукционный лист. В принципе, автомобиль целый, пробег 57 тысяч. Судя по аукционному листу на данном автомобиле. Приус черный цвет, четырнадцатый год. Ну, это э, ПХВ. То есть и бензо, и электро, и гибрид. Кожаный? нет, нет, кожаный салон, я, ребят, не вижу. По-моему, это чехольчики одеты. Полный мультируль. Видите, специально указана розетка. Тойота РАЖ, рейлинги, мультируль. Итак, приус по на стоит 900 тысяч рублей. На раж цена не указана. Вот стоит беленький раж. Девятый год. G-комплектация 4 ВД. Он стоит 80.0 10 тысяч рублей рядом стоит mitsubishi delica 13 год бензин ну как бы редкость да Не то что редкость мало таких автомобилей жестная комплектация две электродвери двери 1 миллион триста девяносто тысяч рублей но цена такая недорогая на этот автомобиль еще стоит один приус 14 год же комплектация написано что на коже аукционный 870 тысяч рублей вот здесь тоже вот стоянка а, допустим второй ряд да тут тоже автомобили стало поменьше но я еще раз повторяюсь то что то что они есть Приус а, это самый последний кузов цена не указана вижу аукцион четыре с половиной балла автомобиль 2016 года выпуска субару outback аутбеков кстати мало на рынке сегодня мы один виделись по моему он тоже до да, миллион 600 стоил шестнадцатый год 2 5 есть все 1 миллион 600 тысяч рублей honda fit shuttle 14 год гибрид аукционный за 1 миллион пятьсот пятьсот девяносто тысяч рублей рядом стоит honda inside такие автомобили тоже мало мало стоимость этого автомобиля 645 тысяч рублей друзья и вот э, новый автомобиль не то что новый да а по по новой растаможке. это nissan ноут какого он года у нас год, смотрите месяц. nissan ноут э, 2017 года комплектация медалист на литье на летней резине Клевая комплектация Итак, цена его с новой пошлиной по новому курсу 715 тысяч рублей до поднятия цен Такого плана Ноут можно было приобрести где-то, наверное, 600, 650 тысяч. Вот и считайте. Ты резину покажи, она с пыкурями, новая. Ну, что резина? Мы покупаем ну, резину с кукурями, да, мы покупаем автомобили, а не резину. Приятно. Ладно, пойдемте поищем еще новые автомобили по новой цене. Toyota Wellfire, самый-самый такой жирный, а модный. 2 500 да он стоит 2 миллиона 500 тысяч давайте посмотрим у ребят не знаю как то полные карманы салфеток салфеток я конечно понимаю может это бред ничего не трогать но не знаю да ну как как в таком-то автомобиле не посидеть то не почувствовать себя я не знаю королем какой нибудь минивэна ну это конечно нечто родная магнитола просто огромная здесь все шикарно здесь такое добротно все богато здесь даже вот э, стойки вот здесь тут ну, такой вот э, тканевые тканевая обшивка никакого пластика нету. нет ну, автомобиль автомобиль конечно он очень шикарный память сидений кнопочку нажали сидение само встало видите как все шикарно со стороны вот такой космический корабль напоминает здесь тоже у нас идет все электро все электро все для я не знаю для удобства для вашего сзади огромный монитор места здесь просто просто нереально много места по полу идет ковер ниша большая то есть а, помимо того то что он и так огромный да, сиденья у нас крепятся по бокам у нас нереально огромный багажник посмотрите как он выглядит вот с такого ракурса Ах авто дверь у него даже электро идет ладно рядом стоит хорошего понемногу Кейкарчик, дай ходцу Боковые двери движные, без климата, без климата. А сколько танта стоит? 400 тысяч рублей. Сузуки Солио, но в это старая цена, 15 год, 1.3, 455 тысяч рублей. Электродверь, при при притяжки, про век 70. 70 тысяч. Автомобиль без литья. Обвес. Вот небольшая такая притертость. На ушки идет. Тоже автомобиль открытый. Он без климата. Без климата. Но места в этом автомобиле очень много. Поверьте. Прям просто нереально, сколько много здесь места. О, притяжка сработала. Подтяжка. А не притяжка пятьдесят пять тысяч рублей. Toyota Аква. Аква модная на модном литье. Серенького цвета. Кожаный салон. Литье, хром, зеркала, туманки. Туманки Япония. Датчик при столкновении. Пятнадцатый год, 12 месяц. Пробег девять тысяч шестьсот семьдесят пять тысяч рублей. Стоит данная Аква nissan ноут no, 2017 год сегодня много у нас ноутов да вот честно ноутов ноутов реально много на авторынке. 17 год 4 в.д. 595 тысяч рублей еще один приус новый кузов 1 миллион семьдесят пять тысяч рублей семнадцатый год 17 год 1 и 8 honda Frit 2017 год мощность двигателя 131 7 местный, подлокотники расход 5,2 на 100 километров цена здесь не указано ну, пожалуйста еще очередная стоянка очередная стоянка с наличием автомобилей и люди я вам скажу ходят вот время уже ближе к 11 к 11 людей довольно таки много на рынке toyota pixies но ну, это уже а, самое свежее 18 год 450 тысяч рублей популярный автобус ну, такой автомобиль можно брать как и в семью так и для работы хайс 3 литра дизель 1 миджеловская комплектация 1 миллион семьсот двадцать тысяч рублей все шерп очень много автомобилей по есть гибриды есть не гибриды есть turbo 1 и 2 знаете, как-то вот э, недавно искали такой автомобиль основная масса автомобилей они реально с, ну, с такими с небольшим пробегом 17 год 1 миллион триста семьдесят тысяч друзья ну зашли на одну стоянку а, называется это третья стоянка находится практически на въезде на авторынок, в зеленый зеленую вот камеру поднимаю вверх смотрите по наличию автомобилей Вот, наверное, на сегодня, на сегодня будем заканчивать. А, так, всем напоминаю, то, что, возможно, работа наша прекратится на неделю в связи вот с этой нехорошей ситуацией. Поэтому на сегодня всем пока. Не забываем подписаться, поддержать нас. Вот И до новых встреч.